возникает у человека, это может быть ощущение конца или окончания, депрессия. От чего это возникает? Из-за внутреннего вранья. Мы обещаем кому-либо где-то что-то сприверяем, где-то что-то э, и это все со временем может создавать вот эти процессы. На первой ступени я говорил никогда. Старайтесь никому ни в чем не врать. Лучше промолчите. Так как если человек там... Что такое врать? Это додумать, приукрасить, а сказать, а вот знаешь ли, а вот моя подруга, ее этой подруги нет, или у меня вот друзья этих друзей нет. И это им часто люди занимаются. Они приукрашают, они создают иллюзию во имя там чего-либо. Но я хочу сказать, что у нас в нашем теле существует невидимый орган он называется душа душа не может жить если врут и она начинает страдать она пускает некий флюид такой который приводит человека к тому что у него появляется депрессивный эпизод мой вам совет для того чтобы вот этого трепета не возникало для того чтобы его не возникало Никому ничего не обещайте и не врите, и не приукрашайте. Второе, из-за чего это возникает? Часто человек начинает думать следующим образом. Начитавшись коучеров, э, прочитав интересные книги, человек начинает думать так. Э, мне обязательно нужно и дальше там замуж выйти, или мне обязательно нужно э, там, развить что-то, мне обязательно нужно достигнуть чего-то, мне обязательно нужно вот это. Вы должны знать, вам обязательно нужно прожить. Это единственная важная составляющая нашей жизни. Вот если начать жить просто и ощущать эту жизнь, выйти без телефона на улицу, просто посидеть где-то в темноте, если ночь, посмотреть на звезды. Просто посидеть с близкими или потрогать за ногу ребенка, или маму свою там, погладить по ручке. Ни о чем не думая, ни ради чего, просто так. Просто так сидеть и работать, заниматься физкультурой там в зале, бегать, просто полежать, ничего не делая. Это все наполняет нашу жизнь. Это и есть наша жизнь, ощущение настоящего момента. Вот вы должны знать, что это очень важно. Вот просто жизнь, она важнее.